Кто это, что, зачем она, что тут говорит. А вот, если это так, и вы меня видите впервые, единичку поставьте. Единичку поставьте. Так, YouTube все запускает трансляцию, но получилось. Так, я быстренько представлюсь. Я, друзья, я обычная женщина, такая же, как вы. Вот, просто я в 40 лет, даже до 40 это, поняла, что ну, как бы, время берет свое, и мне совершенно не понравилось. Так у меня есть базовое медицинское образование, я, немножко в YouTube, будет нормально. Вот, я решила разобраться, что же такое старость, елки-палки, сколько люди стареют поколение за поколением, а никто не разобрал, ну, есть целая наука геронтологии на самом деле. Но в целом геронтология это геронтология, изучают пожилых людей объясняют почему они стали пожилыми и старыми а нам -то что обычным потребителям жизни от этого то есть я обычная себе женщина которая решила а, определить какие лазейки старость может воспользоваться какими лазейками чтобы залезть в мое тело в мой организм и если я могу эту лазейку обстричь завалить эту пещерку, вот, то я ей обязательно воспользуюсь. Вы знаете, я стала шевелить мозгами, думать, делать, работать над собой. Потом смотрю и семьей получается, потом смотрю и окружающие уже как-то подключается, думаю, классно, работает. Потом написала книгу «Старости нет?» или «Как оставить своего доктора без работы?» Эта книга в электронном варианте вы ее можете в шапке профиля или под этим видео ну, не посмотреть, а просто увидеть, как ее заказать и так далее. Кстати, надо будет начало просто положить книги, чтобы вы могли начало начинать читать, а потом, если понравится, идти дальше. Вот, вот этот вот момент важный. И что еще? потом мы поняли мы это уже целая команда старости нет девчонки кто в Ютубе, меня вообще слышно или нет напишите если слышно вот мы решили мир-то идет вперед и жизнь людская ускоряется я например не слушаю длинные какие-то ролики и так далее поэтому мы решили вот эту систему старости лет нет заложить пяти минуточки маленькие пяти минуточки человек утром просыпается прослушал пятиминутку на своем смартфоне «О, поняла так завтрак значит завтрак значит я пойду буду завтракать сегодня вот завтра проснулся еще одну пет а двигаться двигаться хорошо буду двигаться все и так потихонечку потихонечку спасибо спасибо друзья а ну-ка посчитайте 9 месяцев работы Uh, сколько в 9, 9 месяцах uh, дней и вот каждый день по 5 минуточки иногда конечно больше вот и таким образом сложилась система старости нет вот кто я такая спасибо вам огромное друзья я увидела из каких вы различных городов uh, мира и я так рада и благодарна этому интернету что он нас всех объединяет боже это так здорово сегодня у нас с вами какая задача мы сегодня с вами должны разобраться как остановить углеводные качели вообще-то на самом деле речь пойдет о перекусах до да? перекусы почему я хочу перекусывать какие у меня должны быть перекусы может быть когда-то мне стоит отказаться от перекусов почему мой организм просит перекусов вот и что и на каком этапе он все-таки откажется от перекусов. Ну, в общем все в отношении перекусов но почему я говорю сейчас об углеводных качелях потому что друзья мои человек не должен быть зависим от еды не должен быть зависим от еды. Человек должен есть два-три раза в день, чтобы большее количество времени все-таки он уделял э, жизни, быту, работе, семье. Иногда отвлекался на приготовление и прием пищи вот примерно таким образом но бывают такие состояния которые называются нарушение углеводного обмена когда жрать извините хочется всегда двоечку поставьте в кого я попала жрать хочется всегда и хочется постоянно что-то засунуть в этот рот и начинаешь уже себя тихонечко ненавидеть. Да что ж это такое? Да что ж это прожора такая? Может быть у тебя нет силы? Может у тебя нет воли? Может у тебя нет силы воли? Вот и начинается самобичевание. Вот там Марина смогла, вот она ест два раза в день, у меня нет силы и воли. Нет, дело не в силе воли, дело в состоянии вашего углеводного обмена, в степени убитости вашего углеводного обмена. И тут даже возраст ни при чем. Хотите историю? поднимаюсь это я на боже, сразу не вспомню, действующий вулкан, это может быть Везувий, да, это может быть Везувий, Везувий, поднимаемся, мы на Везувий, вижу двоечки ваши, вижу, вижу, вот, а впереди нас идет группа французских тинейджеров, ребятки, этим которые подростки веселые балакучие такие идут вот впереди нас так хорошо впереди а но ну, а мы с мужем кажется еще кто-то был с нами вот мы поднялись на вершину на вершину этого везувия ну где позволяют конечно ходить и ребятки там уже бухнулись прямо на эту каменистую почву черного цвета разложили свои рюкзаки подоставали свои бутерброды и запихиваются думаю елы-палы дети что вы делаете вы запихиваетесь бургерами непонятного происхождения на верхушке, тогда, когда внизу там шикарный, ну там, ну ресторан, ладно, рядом кафе, ну тоже прилично, где можно просто нормально, красиво покушать, не из вот этих вот целлофановых пакетов, а просто из нормальной человеческой посуды знаете почему они так сделали? у них такой углеводный обмен уже у детей что они преодолели вот не помню по-моему сколько там 20 по моему этажей, я не помню давно это было мы поднялись Ну такая умеренная физическая нагрузка они ребятки молоденькие поднялись туда и все их гликоген в крови то есть глюкоза в крови закончилась и гликоген в печени закончился все им нужно дополнительный вброс углеводов друзья поэтому я предлагаю Сегодня вам со мной вместе пройтись по этим перекусам с точки зрения, когда мой углеводный обмен станет здоровее. У меня исчезнет желание перекусывать. Я вас сейчас не зомбирую, я сейчас, ну, как бы, не, не провоцирую вас. Я знаю, что так и есть, что оно так и будет. Честное слово. Давайте я вам поподробнее это объясню. И мы сегодня с вами запишем ваши блокнотики здоровья. Вы же завели блокнотики здоровья или тетради здоровья, не так ли? Завели ведь, да? завели точно завели троечку поставьте я постоянно на каждом эфире говорю заведите заведите потому что вы не будете переслушивать сейчас я сколько-то минут буду давать фактический материал а потом отвечать на вопросы не будете вы эти эфиры переслушивать а если вы себе черкнете вот эти 9, 9 пунктиков так что-то бахтина говорила как остановить углеводные качели вернулись и все, и у вас вот эти вот пунктики, они уже есть. И вы быстренько пошли, ага, из этих девяти я по троим косячу, вот поэтому я опять хочу перекусов. Понимаете, как это работает? Вижу, молодцы мои. Елена Петрова завела блокнотик, Людмила Мирошкова завела, и Виктория Деченко завела, и Анна, извините, можно, Марина, Анфиса, Людмила завела, все, Лена завела, девочки, мальчики, заводите, заводите, потому что нас этому никто не учит меня в институте этому не учили вот но мы должны этому научиться несмотря на то что этому никто не учит все как в любви никто же не учит любви но надо ей, ну как бы научиться любить и так далее поехали готовы вы точно готовы я точно готова, и поэтому мы с вами поехали. Значит, а сейчас открою, что мне тут нужно. Да, друзья, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, вот она. Угу. Вот, первый, первый пунктик. Смотрите как остановить углеводные качели Двоеточие. пишите первый пунктик Зав... завтракайте низкоуглеводно девочки приходят в систему мальчики, систему старости нет и говорят, Лена, а что мне делать с едой? А я перед тем, как вы заваливаете систему старости нет, нулевая ступень нулевая ступень это только по движению что вам дарю? Я вам дарю журнал вашей мечты и вы его заполняете, заполняете, понимаете осознаете вашу мечту цель по телу, зачем чем оно, что с вами будет, если вы этого не достигнете, и как вы себя будете чувствовать, если вы этого достигнете или провалите эту миссию и не достигнете, да, вот это вот все вы пишете, но в конце журнала мечты, что -то? 7 низкоуглеводных завтраков, и люди, приходя в систему старости нет, и еще совершенно не работая с питанием, а только с движением, но уже завтракает низкоуглеводно, шикарные результаты максимальный результат минус 7 килограмм всего лишь за нулевую ступень ну и там разные бывают результаты там от ничего не потерял до 7 килограмм минус представляете всего лишь за 21 день за нулевую ступень поэтому мы себе записываем я понимаю что не все придут в систему старости нет потому что для некоторых 2450 рублей это офигительная цифра 21 день. Я не знаю, почему люди не все приходят в систему старости, нет, но это не мое дело. Итак, первое. Кушаем на завтрак низкоуглеводно. Завтрак ⁇ это очень важный прием пищи. Вы можете качнуть углеводные качели, прям начиная с завтрака, а можете их качнуть вечером. Но лучше, вот если вы решили качнуть углеводные качели, сделать это все-таки к концу дня. Но на завтрак вы должны покушать так, чтобы уровень вашей глюкозы в крови не вылез верхнюю, не ни за нижний предел нормы а для этого нужно так низкоуглеводно покушать что в вашем питании завтраковом вообще практически не было этих углеводов то есть мы ровно дышим к еде когда уровень сахара между нижней границы нормы 33 и верхней границы нормы 5 и 5 и уровень инсулина уровень инсулина всегда регулирует он всегда отвечает на уровень глюкозы в крови и если вы позволили себе в крови иметь более высокий уровень глюкозы инсулин тут тут как тут это стрессовый гормон он очень быстро выделяется и он начинает защищать что организм поэтому те люди которые кушают мюсли например на завтрак я, я серьезно вам говорю, я так кормила свою семью я брала половину бананчика каждому половину яблочка каждому горсть каких-нибудь а, ну там малинка или что у меня там было, вот под рукой какие-то ягодки. Потом туда три столовых ложки, я же умный человек, да, я продуманочек а хлопьев из зародышей пшеницы я укладывала такая гора получилась, получалась и сверху заливала ряженкой четырехпроцентной качественной классной ряженкой. Это у меня был стационарный э, завтрак, друзья, хороший вид завтрак. Вот, вот с точки зрения п.п. это вообще уникально классный завтрак хлопья из заруды шепшеницы у меня был специальный товаропроизводитель а там и клетчатка там и белок растительный соответственно и витамины группы В и все на свете и витамин е вот такой у меня был завтрак и я на это на таком завтраке Анастасию Юрьевну, это старшенькую нашу, раскормила до 80 килограмм. А, а Юрия Гончаренко, это мой муж, плюс 17 килограмм, а сама плюс ну там 2, может быть 4. Вот, Ну, я ужасно выглядела, просто ужасно выглядела. И вот тогда ко мне пришло, Лен, ну слушай, если вот это то, что вот ты продумала систему питания, но она не работает, значит в ней не та концепция. Смотрите, что я делала. Я прям с самого утра всей семье повышала уровень углеводов этими фруктами до невероятных высот быстренько выделялся гормон инсулин в ответ он что делал он брал глюкозу запихивал по клеткам по клеткам потому что она там безопасно безопасно быстренько в клетке клетка говорила боже ну хорошо ко мне пришла энергия или говорила боже ладно переделаю в дополнительный жир потому что мне энергия уже не нужна но главное что уровень глюкозы в крови резко падал вниз да так резко, что через два часа после такого завтрака я ощущала голод. Я думаю, что и дети ощущали голод, и они в школе косячили, что я давала им карманные деньги, соответственно, они покупали сникерсы, сладкие воды и так далее. Вот мы все косячили, потому что вот эта ситуация называется «человек гипует», уровень глюкозы в его, в его крови очень низкий. Это бесконтрольная для вас ситуация. Вы в этой ситуации не имеете ни силы, ни воли, ни силы воли. Потому что головной мозг говорит мне, «Бахтина, как ты смеешь? У меня уровень глюкозы ниже 3,3. А вдруг ты сейчас будешь переходить улицу на красный свет? Или за руль сядешь? Или еще что-нибудь? Мне нужна будет быстрая реакция, а у меня нет запасной глюкозы. Бросаем все, иди жри». И что делает Бахтина? Какая бы она ни была умная, какая она ни была бы мотивированная, какая бы она ни была понимающая, она идет и выбирает простые углеводы, потому что головной мозг говорит, иди ешь простые углеводы, быстро восстанови мне уровень глюкозы в крови, кому сказал. Вот так вот он говорит, понимаете? И... Пошел, смотрите, утром я сама по доброй воле сделала пик по углеводам, потом э, э, дно, потом э, уже потому что головной мозг заставил, и сколько таких будет э, качели в течение дня? Можете сами себе, себе посчитать, сколько у вас таких пиковых качелей. Вы верхушку, от... когда уровень глюкозы высокий, вы не отследите это состояние, потому что это нормальное работоспособное состояние. Многие люди постоянно хомячат именно ради этого состояния. Высокий уровень глюкозы, высокий уровень инсулина. Голова соображает четко, все хорошо. Они прям стремятся жизнь жить в этом состоянии. Но вы можете отследить свои углеводные качели по вот этому провалу, когда у вас гол. Холод, и вы чувствуете безволи и вы идете и косячите. можете мне быстренько написать можете быстренько писать как вы думаете сколько у вас эпизодов гипогликемии в течение дня сколько раз вы хотите реально жрать и не то что я говорю поэтому друзья мои заходя в систему старости нет мы начинаем только с Я знаю, что сейчас много людей слушает меня, кто сейчас в системе старости нет, находится. Друзья, вы успеете с обедами, я вас серьезно говорю. И из с -за, из -за, ужинами вы успеете. Система простроена таким образом, что вы успеете все. И я вам еще успею, возможно, надоесть. Ну, сейчас люди перешли на девятую ступень, говорят, еще не надоело. Но вы все успеете Если я сразу перестрою вам и завтраки, и обеды, и ужины Вы скажете, иди, броди, бахтина Это невозможно, это нереально Я хожу голодная Я вообще ненавижу весь свет Лучше буду полненькая, но любвеобильная Чем худая вот, И ненавидеть весь свет Поэтому доверьтесь мне И не надо у меня выспрашивать информацию Раньше, чем я вам ее буду готова выдать Хорошо? Записали? ладно хорошо я буду перемежать э, вот эту вот, свою информацию результатами людей если вы не против из системы старости нет честно сказать сама удивлена у меня брюки начали падать В питание заменила овсянку на творог по утрам и омлет все все и брюки стали падать пожалуйста пока вопросики если есть вопросики не задавайте я сейчас закончу теоретический материал и потом будем вопросиками хорошо второй пунктик запишите себе второй пунктик не переедайте называется второй пунктик потому что вы можете очень целебной еды взять и переесть и у стеночки вашего желудка перерастянутся, а у головного мозга есть конечно глаза, но они не в желудок смотрят и, и, и вообще у организма есть много органов чувств, но они не, как бы не желудок, не желудок смотрят и они не знают в принципе, чем же вы его набили. Поэтому там бьется тревога. друзья, наша хозяйка нажралась девочки мальчики, кто продуцирует какие ферменты амилазы мы. Давай, липазы, мы, синтезируйся. В общем, инсулин, давай, на всякий случай. Потому что, скорее всего, это была смешанная еда, в которой белки, жиры, жиры углеводы. Вот так бывает, когда желудок перерастянут, друзья. Самое опасное из этого всего – инсулин. Потому что если у вас в крови чуть инсулин выше, чем, э, ну, чем мы разберемся с вами на третьей ступени, <система> в системе старости нет, то знаете, что будет? Вы не отдадите ни одной граммулечки своего запасенного жира. Ни одной граммулечки до тех пор, пока у вас сохраняется высокий для вас уровень инсулина. Он может вписываться в референсные значения, но он для вас высоковат. Поэтому, пожалуйста, если вы позволяете себе переедание, то у вас будут очень медленные результаты в системе старости нет. Но они будут, просто они будут медленно развиваться. Но система старости нет, интересно, устроена таким образом, что. Размер порции люди уменьшают без силы воли. Не верите? Я на первой ступени первая белковая ступень 17 й день это э, конец ну, где-то две трети первой ступени девушка прошла 17 й день из 21 возможного проходим вместе с мужем но он здорово косячит вчера на ужин стал себе жарить картошку а я ее раньше очень любила также я была удивлена что во мне ничего не шелохнулась на ее вид и запах на всю квартиру вот была радость и заметила что мои порции стали уменьшаться как-то сами по себе даже не поняла каким образом. Прибавилась энергии, ведь я только в начале пути. Мой муж уже сегодня ощутил на себе свой косяк. Надеюсь, что удастся его окончательно перетянуть в лагерь здоровеющих и молодеющих. Спасибо, Лена на биологическом очищении, ща э, полтора а за полтора месяца минус 6 килограмм без голодовки просто поменяла плохую еду на правильную лена вы заслуживаете нобелевскую премию за вашу систему Боже, ну я как бы не претендую но смотрите все всякие премии они повышают как бы вес до да, человека э, ну, так, слушать его или не слушать его поэтому я за все премии конечно да да да вот я просто подсматриваю кто пишет да. За семь лет с Еленой Бохтерой уже на качельках катаюсь совсем редко, пишет Ирина бекер Ирочка, привет. Да-да. А, а какая обязательно норма белка? Это ж первая ступень. Это же первая ступень. Вчера вечером съела 250 грамм креветок. Уху. С огурцами и зеленью. Сегодня уже 12. А я есть не хочу. Все работает. Согласна. Главное себя накормить третий пунктик напишите третий пунктик себе напишите соблюдайте гликемическую нагрузку от 5 до 10 грамм вы сейчас не поймете что это такое но когда вы закончите третью ступень старости нет вы поймете что такое гликемический индекс как просчитать представляете вы будете уметь считать гликемическую нагрузку и это сложно. Вы будете различать, это хорошие углеводы, это плохие углеводы. Потом вы сбросите 10 килограмм и вы переосмыслите ситуацию. Вот теперь вот это хорошие для меня углеводы, а это по-прежнему плохие. То есть мы идем по жизни, мы развиваем свое тело, и то, что еще вчера было для нас соусоу so -so не очень хорошо, то сегодня это уже прям хорошо. И понимаете, я, вот моя, моя установка такая людей вообще лечить нельзя, запрещено лечить людей. людей нужно научить, ведь есть же определенная логика в человеческом организме. Мы, конечно, очень сложная система у нас можно понять. И эту логику нужно передать мне вам в мозги. И когда вы имеете эту логику, никакой нормальный человек просто так ее нарушать не будет. все жить хотят. самосохранение есть понимаете. Вот поэтому вот это вы все будете знать, потому что чем больше вы косячите по углеводам, тем чаще с вами случаются вот эти вот углеводные качели и отсутствие силы воли на самом деле. Поэтому кто знает, что такое гликемический индекс, если вы думаете о себе, что вам нужно странить, мы выбираем всегда до 40% до 40, не до 54, до 40 гликемический индекс. Но ну, гликемическую нагрузку я вас научу на третьей ступени. Что такое система старости, нет кто еще не видел, это пирамида потребностей человеческого организма. Как пирамида маслоу, все знают пирамиду маслоу, так и вот эта вот пирамида потребностей человеческого организма. И на нулевой ступени... Мы двигаемся как бы вам этого не хотелось и какие бы отмазки у вас не возникали но двигаются все и получают от этого удовольствие а вот на первой ступенечке мы с вами поймем суточную норму белка как его до и как составь, создать свой рацион понимая это для меня углевод хороший а этот уже не очень потом на третьей ступени мы вот со всем углеводным обменом разберемся так я прям злая была на третьей ступени когда записывала потому что я четко знаю что от уровня моей мотивированности зависит и то как вы будете выполнять инструкции. Я была злая, такая острая информация получилась, и я знаю точно, что она работает. Так, результатик. Хотите результатик? Своим опытом поделюсь по поводу порций. У меня давно уже расстройство пищевого поведения. Порции всегда были большие. Хоть три раза ела, хоть пять. Постоянно хотелось что-то в рот кинуть. В последние годы гипогликемия. Гипогликемия вот то состояние, когда она гипует. Знаете, если его пропустить, то будет гипергликемия а это уже сахарный диабет. Но это на третьей ступени. Сейчас, уже начав глубже разбираться в этом вопросе, я предполагаю, что инсулинорезистентность. Ух, на третьей ступени разберем, что это такое. Но тогда я с этим, глика, этой гипогликемией ходила по врачам, никто не предположил это. Капец проверяли сахар который еще нормально ясное дело узи головного мозга сосудов все в норме двое детей младших с весом 4500 родились тоже думаю из-за этого Много, ну, это называется крупный плод если у беременной женщины инсулинорезистентность или там допустим диабет даже вот и вот, с марта месяца я перешла на низкоуглеводное питание, порции не уменьшала. За прием пищи съедала практически все, что можно. Сначала было трехразовое питание, потом в двух раз, раз стало хватать. А сейчас и порции стали меньше. Причем я специально их не уменьшаю, а просто наконец-то начала чувствовать насыщение, никогда уже из-за стола вылезти тяжело, а гораздо раньше. За это время скинула 7 килограмм, не терпя чувства голода. Поэтому мой совет участникам. Быть терпимее к себе и дать своему организму перестроиться и все получится просто время нужно как вам как вам да друзья кто сильно хочет прямо сейчас посмотреть систему старости нет в шапке профиля и под видео в youtube найдите революционная система старости нет клик и пока не заказывайте, ибо буду выдавать купоны скидок в самом конце. Пока не заказывайте. Буду 2000 дарить скидку в самом конце. Сейчас я э, еще несколько пунктиков вам расскажу и скажу, как заказать с скидкой. Так, четвертый пунктик. Запишите себе четвертый пунктик, как остановить углеводные качели. Если жрать хочется, то вы не имеете права себя не накормить потому что вы это добрый бог, надеюсь. Вы добрый бог, вы же не, не, не хотите свои клетки в концлагерь посадить. Точно не хотите или хотите? Вот, поэтому мы с вами должны заготовить э, полезные низкоуглеводные перекусы. Перекусом не может быть «не тормози, сникерсни» этого не может быть. Перекусом не может быть сладкий сок, там какая-нибудь фруктовая няня. Перекусом не, может, не могут быть чипсы, там сникерсы и так далее. Это не перекусы. Давайте разберем, какие перекусы вы должны себе заготовить с вечера. Потому что вы позавтракали, взяли с собой перекус на работу. И вот знаете, когда между завтраком и обедом вам что-то нужно сгрыть, между, между обедом и ужином вы не доживаете просто. Между обедом и ужином вам нужно что-то перекусить, потому что углеводные качели вы не доживаете. И ночной дожор. Тоже его надо продумать, понимаете? Я вас уверяю, как только вы бешеные скачки инсулина остановите, а это, на это у нас уходит в системе старости нет, от 4 до 7 недель, все, потребность в перекусах отвалится. Напишите, пожалуйста, плюсик, у кого уже отвалилась потребность в перекусах. Пока я буду говорить о перекусах. А как же вечером не кушать? Жрать хотелось. Тогда стала делать правильно, хотя и долго. Но кушать желания нет. Ира пишет. Под видео тогда так. Здравствуйте. Пригла полную Так, с вами. Нулевой ступени. Начинаю больше двигаться. Очень интересно познавательно. Много нужно пересмотреть в своей жизни. Я готова. Мариночка, отлично. Так, плюсик первый получила. Значит, выдаю вам варианты перекусов. Но это я взяла, честно говоря, с кето-сайта. Вы можете... Давайте подвергнем, ну в общем мне нравятся эти перекусы, но просто не обязательно они должны быть с большим количеством жира. Вы можете с собой взять яичко, прям вареное яйцо, вот. можете его почистить и разрезать пополам, потому что пол яичка это 3 грамма белка, это как раз перекус. Можете, если сильно хочется кушать, целое яичко скушать. Вот, это будет перекус. Намного лучше, чем сникерс, баунти или мороженое. Вы можете взять кусочек сыра. В 100 граммах любого сыра где-то 20 грамм белка. В 50, соответственно, 10. А вы возьмите 25 грамм. То есть, это несколько долечек таких сыра. Вот, очень хотите кушать, капец как хотите кушать сгрызли сырок и все можете сделать это к кофе но только кофе он с сахаром у вас пойдет поэтому кто пьет кофе без сахара кофе без сахара плюс небольшой кусочек сыра это прям очень хорошо вы можете себе почистить авокадик и разделить его пополам это будет два перекуса отлично можете э, бросить оливки к сыру это будет вообще классно а по поводу орешков тут главное не передозировать 100 грамм орешков 20 грамм белка 50 грамм орешков это будет 10 грамм белка а нам нужно 35 то есть э, 25 грамм орешков это ну, совсем немного. Можете скушать три бразильских орешка. Это тоже перекус. Это перекус, который содержит достаточно большое количество растительного белка. Жиры содержат полезные. Да, там есть углеводы. Но это углеводы, которые не пойдут в кровоток. Там низкий гликемический индекс. Хорошо. Вот, а давайте еще, может быть овощные пересмотрим. Смотрите, здесь получается перекусы животного происхождения, я вам рассказала. Перекусы растительного происхождения, помидорчик, конечно можно помидорчик. Давайте расскажу о помидорчиках, ну и не только помидорчики, все овощи наши друзья. Смотрите, если мы будем с вами исходить из ситуации, что нам можно все Намного ведь интереснее и проще жить. Или давайте исходить из ситуации, глютен нельзя, молочка нельзя, посленовые нельзя, что там еще нельзя, Подскажите. Мясо с антибиотиками, рыба с ртутью, все, жрать нечего, друзья. И жить в таком ограниченном мире вряд ли счастливо. Поэтому давайте попустимся на эту тему. Жизнь вообще вредная штука. Со стопроцентной летальностью, понимаете? Но мы из того, что мы можем себе обеспечить, обязаны обеспечить себе максимально лучшие и качественные. А можно ли финик? А это вы не пришли к нам а на кухню молодости, не были у нас в кухне молодости. У нас есть такой еще проект ⁇ Кухня молодости ⁇ Я там говорила о финиках. Финик ни в коем случае. Самый высокий вообще в живой природе гликемический индекс. То есть углеводики из этого финика моментально проникают в кровоток и в полном объеме. И можно съесть только один финик. Но один финик вы не удовлетворитесь одним фиником. Два финика это уже передозировка. Это уже в жир. Понимаете, в чем дело? финики и сухофрукты вообще не подходят для перекуса если вы стройнеющий человек если вы хотите набирать мышечную массу худенькая девочка то а, подходит а, сухофрукты но только не финики и не изюм все остальные Итак, мы можем вот я прихожу в один ресторанчик как-то один раз в жизни я там была вот и а, я сделала заказ что мне нужно они мне приносят вот такую маленькую Пиалушку ну, с каким-то сливочным сыром, такую пиалушку, где сливочный сыр. И букетик такой, букетик длинно порезанных овощей. Там было несколько сельдерейчиков, несколько огурчиков и несколько сладких перчиков и несколько морковок. Ну Прям вот в такой, ну, не знаю, в стаканчике, в такой, вот такой букет мне поставили. И пиалушку со сливочным сыром. Кстати, давайте выпьем воды. Ой, как мне было вкусно, друзья. Сделайте себе то, то же самое. Вы можете просто сделать себе букет из овощей. Просто это какие-то варианты поэтому везде пихают эти э, высокожировые вещи. Мы так не питаемся с вами. Просто овощной перекус. Почему нет? Ну почему нет? Угу. А раньше не то, что жрала сладко, а прям запихивалась шоколадом. А сейчас ок. Отлично, отлично, да. Супер, супер. Можно перепелиные яйца? Конечно, три перепелиных яйца, 3-4 примерно равны, нет, наверное, 4-5 одному куриному яйцу по количеству белка. Вот, конечно, перепелины. Я очень люблю перепелиные честно говоря, больше, чем куриные. Моя знакомая врач утверждал, что нельзя есть много белков почкам вредно. Вы понимаете, какой ужас? Ну, много-то, мы ж не, не едим много, мы едим суточную норму. Ну вот, доктор, ну да, ладно. Дальше, следующий вариант. А можно, например, ягодные перекусы? Да, все ягодки имеют гликемический индекс 40 и меньше. Поэтому можно, но, друзья, давайте так, ну не 100 грамм, ну 100 грамм, ладно, можно даже, в принципе, и 100 грамм, потому что гликемическая нагрузка, гликемический индекс достаточно низкий. Можно 100 грамм ягодок, это ягодный перекус. Ягоды абсолютно важны и нужны, потому что они в основном сезонные, и в них, может быть, даже есть какие-то витамины, прикиньте, да? Угу. Так, подождите вы задаете вопросы а я можно <смех> здравствуйте леночка 49 лет пишет виктория с апреля питаюсь по вашим советам 10 килограмм позади хожу много рост 170 вес 70 да вы в оптимальном весе отлично теперь если еще талия не встала 80 продолжайте чтобы талия встала 80 а потом добавляйте анаэробные силовые тренировки на основные группы мышц для того чтобы рос мышечный вес да? Угу. на перекус люблю сельдерей с хумусом вероника пишет руденко но после двух недель системы старости нет перекусить не хочется да друзья хумус ну как бы у меня здесь не влез лес хумус но это очень хорошо это высокобелковый продукт растительного происхождения вот это вот оно так и ирина пишет сначала вечером когда хотела кушать брала жевала и выплевывала вот так вот вот так себя обманывала но иногда было жалко еду все-таки ела а теперь и не тянет кушать вот такой уж прям у нас умный организм согласна с вами согласна сколько грамм должна быть порция на прием пищи перекусик должен содержать от 3 до 5 грамм белка но это не касается Фруктового перекуса и овощного перекуса. Это касается высокобелковых перекусов. Я вам везде дозировочки на самом деле сказала. Сегодня мы занимаемся только перекусами, друзья. Только перекусами. Если вы хотите разобраться в питании, пожалуйста, вверху в шапке профиля революционная система старости нет. Откройте ссылочку, чтобы не потерялась, тут внизу под этим видео. И ждите, сейчас я оглашу а, а, волшебные слова, чтобы вы получили скидку ли шоколадом, например перекусывать но многие перекусывают шоколадом причем я за э, использование всех продуктов питаний, но я очень хорошо отношусь к черному шоколаду гликемический индекс 22 вы знаете а к молочному совсем мы с вами плохо относимся потому что высоченный гликемический индекс ну 70 ну вообще не в одни ворота не в одни ворота соответственно а многим людям просто э, этот черный шоколад невкусный. Даже черного шоколада надо совсем чуть-чуть. Это же перекусик. Ваша, не, не ваша задача съесть весь черный шоколад в этом мире. Ваша задача просто сделать перекус. Вот что пишет одна из студенток. «По, э, поверьте, пройдет время, вы молочный шоколад не захотите. Мне подарили молочный шоколад ручной работы без всяких добавок. Для меня это просто пластилин, пишет студентка. Так, я как начитаю, что нельзя, нельзя, руки опускаются. В помидорах и кабачках, лектин, зерновых глютен, в мясе и антибиотики, молочный белок плохо, одни вопросы, согласна. Ну, знаете, тут еще и пропаганда круто работает, очень круто работает пропаганда. Я, вы, вот знаете, на голову не натянешь, а то, что молоко плохой продукт, на голову не натянешь. Сейчас настолько много информации, я чувствую, что я едва сдерживаюсь. Мои убеждения, они... Я уже думаю, а может быть еще больше посмотреть насчет молочного белка. Друзья, очень мощно запускается прям вбросы информационные в общество. Вбросы информационные, это ужасно на самом деле. Так нас отмечают от всех нормальных продуктов и присадят на пакетированную супермаркетовскую обработанную еду. Так, смотрите, значит для того, чтобы от яблок приходит жорик. Если вы чувствуете, что от яблок приходит жорик, очень не ваш продукт. Скорее всего, вы и переедаете яблоки, потому что вот 100 грамм нормально съесть, но люди полтора килограмма яблок себе нарежут в постельку, на, правильно говорю? На живот ноутбук, рядом яблочный тазик и... Смотрит ужастики. Конечно, потом после такого перекуса, извините, надо пойти еще что-нибудь пожрать. Понимаете? Mm. Mm -hmm. Итак, как подумать о себе с вечера? Вы когда вечером идете в магазин, вы должны подумать о своем перекусе. У вас должна быть какая-то удобная тара. Например, одна девушка, она говорит, я экспедитор и я постоянно мотаюсь между Минском и Пинском. Минск, Пинск, Минск, Пинск. Вот, поэтому есть некогда, куча времени уходит на вот, на дорогу. И я сажусь, завожу машину, ставлю себе на коленки свой контейнер и вот там у нее орешки и сыр так чтобы не переесть нужное количество орешков одна горсточка все что вывалилось из ее кулачка это уже не ее. вот одна горсточка немножечко сыра там какой-нибудь помидорчик огурчик я себе ставлю все это на колени и я веду машину и вот за пока я еду я съедаю этот перекус все вот таким вот образом у него получились хорошие хорошие результаты на по здоровью так, читала книгу Чернобыль, история катастрофы. Там была информация, что бразильский орех имеет самую большую радиоактивность среди всех продуктов. Ну, согласна, природная радиоактивность. Его поэтому, по-моему, шлифуют вот эту вот оболочку. Вот, смотрите, наша задача дать суточную норму Селена, и проще всего сделать это в бразильском орехе. Там в четырех штучках, даже в трех, суточная норма Селена. А Селен абсолютно необходим. Я вам так скажу, можно экономить население, и тогда попасть в яму вселенная яма это когда молодой мужчина 45 55 лет умирает на ровном месте и патологоанатомы не понимают почему Потом уже когда ну, такие случаи собрали, вот, оказалось, что у этих людей был очень запредельно низкий уровень селена. Поэтому селен очень важен, мощный антиоксидант. Это то, что из Т4 делает Т3, самый рабочий гормон щитовидной железы. Вы можете не использовать бразильские орехи. Я же ни на чем не настаиваю. Но тогда в поливитаминных комплексах используйте селен, содержащий поливитаминные комплексы. Не в чистом виде селен, друзья. Для, для того, чтобы понять, почему нет, седьмая ступень, а используйте поливитаминные комплексы, потому что антиоксидант, антиоксиданту помощник, помощник. Пошли дальше, да, пошли дальше. Семечки тоже можно, семечки, но тоже, сколько у вас в ручку поместилось. И семечки как перекус не очень удобно, потому что на них нужно время тратить, да. Вот, и остановиться сложно. Особенно люди любят семечки на ночь. Это недопустимо. Вы просто очень большое количество жиров. Мы не боимся жиров? Не боимся жиров. Но... В данном случае, как с углеводами, надо, чтобы получил, куда-то вставить их, куда-то метаболизировать эти жиры. А люди садятся перед телевизором и лузгают семечки, и потом плюс 3 килограмма. Если бы я на, на это не наткнулась, вот не заметила это, я бы говорила, ай, семечки, все использую, много жиров, хорошо. Нет, на самом деле я заметила, так происходит. То есть любого продукта переешь каких-нибудь триглицеридов, они где-нибудь да и отложатся пятый пунктик будете писать пятый пунктик хочешь есть начало выпей воды у меня есть девчонки которые дали результат только на этой стратегии только на этой стратегии. Они не знали никаких других стратегий, но вот услышали: хочешь есть, сначала выпей воды. И стали пить воду. Стакан воды: я хочу есть. Я сначала выпью стакан воды, а потом пойду приготовлю себе еду. Вот она выпивает стакан воды и понимает с восторгом, что что-то есть не хочется. Ладно, пойду, пойду попозже себе приготовлю еды. В следующий раз хочет есть. И она уже понимает, что скорее всего это уже не жажда, а нужно пойти и приготовить себе еды. Посмотрите, поанализируйте. Этот механизм у вас тоже есть. Потому что жир это стратегический запас воды и энергии в организме поэтому поэтому организм как бы запасает этот жир если спросить у вашего психолога почему у меня есть лишний жир почему я полная или почему я полнее он скажет ну наверное вы от чего-то защищаетесь от каких-то моментов в окружающей среде да от жажды вы защищаетесь поэтому мы пьем маленькими глоточками я вас научу это делать на второй ступени и вы не сможете больше не пить маленькими глоточками. А я вам пока по хвостушку за, зачитаю. Вторая ступень водная, хвасталки. Ура моим результатам! По итогам нулевой второй ступени общая потеря сантиметров 47. сантиметров. Это мы смотрели а, о том груди, бедер, шеи, рук здесь, бедер, трусиков и так далее. ну пол метра, пол метра. Да? На водной ступени поняла, как мало я. Посмаила себя, маму, папу, сопротивляется, но я их добью. Девочки у меня в теме старости отчаянные. Напоила клеточки, кожа стала просто шелк, исчезла сухость. Кто хочет кожу просто шелк, кто хочет без сухости, папки пофиляют под этим видео. Революционная система старости нет, не покупайте сейчас скидки, да. Вот, благодаря индольной терапии перестала цвести кожа, исчезли недавно ненавистные красные пятнышки с живота, рук и ног. Все вокруг меня от моей энергии, не устаю, стужу, как молодая лань. Чувствую мыться, это так приятно. Снова ношу каблуки, ведь так приятно, что твое тело снова привлекательное, хочет радовать окружающих стройными шками. В общем, турно, наслаждаюсь жизнью, каждый день благодарю Бога, что встретил. Ну, это не ладно. Доказательства прикладывают свой фото, отчет с Результатами, но не стала фотографию дать. Вот и спасибо чату за постоянное вдохновление и вдохновение и поддержку. Кстати, как меня девушка встретила в ТикТок увидела видео, как Лена а, увлекательно рассказывает про какашки. Самая любимая тема какашки. Кстати говоря, по поводу чата. Боже, то да и у меня тоже, честно говоря, Боже, утром просыпаюсь, там уже 100 сообщений. Друзья, вы можете не читать чат. Вот кто не контактный, вот так себе и скажите, я просто не контактная, нафиг мне читать чат, Чат, не читайте чат. А чат для общения, никогда в жизни я не буду ограничивать это общение, потому что это самое ценное. Мою информ... Моя информация тоже ценная, но чат для общения это самое ценное. Поэтому, кто уж сильно неконтактный, вы просто можете задавать мне вопросы. И когда я вам отвечаю вам лично на ваш вопрос в чате, то у вас на экране внизу это видно, что я вам лично ответила на вопрос. Ну или кто-то другой вам лично ответил на вопрос. Там синенький кружочек, а в нем циферка. Если только я ответила, единичка будет. Если я и кто-то из девчонок с большим опытом, двушечка будет, трешечка. Вот. Не фанатей друзья но ну это ну ваша проблема что вы не контактные чат создан для общения для движа для того чтобы вы понимали что вы не одна что это огромная система старости нет на данный момент в системе уже тысячи человек Да, представляете тысячи человек Вы вываливаетесь чат где тысячи человек и вы говорите: я новенькая я только-только Подключилась, еще не знаю, с чего начать. И на вас. Ух ты! Классно! Хороших результатов! Давай, давай, давай! Боже! Я была бы счастлива быть в таком чате. Я счастлива быть в таком чате. Поэтому всем, кому не нравится, друзья, удаляйтесь из чата. Если вас это расстраивает каким-то образом, вообще, меня, честно говоря, я не понимаю. Понятно? В общем чат это не обязательно вы мне заплатили за информацию которая вот в ступени 21 день ступени а чат это факультативно можете удалиться шестой пунктик 6 пунктик. напишите держи дома только ну продукты что такое ну продукты низкоуглеводные продукты то есть История такая, у девочки сахарный диабет второго типа, а муж жарит картошку, мама, они живут, мама, муж, мама и папа, вот, у папы на столе вечно какие-то конфеты и печенье, а мама просто вот всем готовит так, как она привыкла готовить я говорю слушайте в таком окружении у вас шансов выжить нет я же консультирую эту женщину у вас просто нет шансов выжить в таком окружении потому что у вас будут постоянно а, раздражающие моменты постоянно кто-то будет при вас есть эти углеводы вот поэтому как вы себе можете помочь ну как вы себе можете помочь ну в общем эта девушка очень мощная она взяла просто и всю семью перетащила потому что у мужа балкон Читая живот, мама с папой тоже диабетики. То есть она меня так активно поняла, что она просто, ну, правда, на это ушло некоторый промежуток времени, не знаю, там недель 7, наверное, ушло вот, на, на вот эту вот перестройку. В конечном итоге она просто залезла в этот, когда уже были более менее готовы. Люди в квартире, она залезла в холодильник и все высокоуглеводистые продукты, и э, пошли результаты, и у нее пошли результаты, по семье, по семье пошли результаты. Вот, может быть, вы не такой мощный человек, вы не можете там, муж, вы всю жизнь мужа, мужа приучали питаться именно так, и теперь он сопротивляется. Может быть такое. Но тогда вам некоторое время придется готовить для себя. Но если у вас дома проблемный ребенок, например полненький ребенок друзья если у вас дома полненький ребенок вы должны перейти на ну питание и в вашем холодильнике не должно быть смерти для вашего ребенка все что имеет гликемические индексы выше 70 это смерть а для полненького ребенка выше 40 потому что сначала его заклюют в школе Потому что нетолерантные люди в школе учатся да вот потом ему у него будет проблема найти себе пару потом проблема а, дать потомство а потом сразу же как он даст потомство набросится болезнь цивилизации вы этого хотите Маленькое дополнение. Белковые завтраки здорово помогли избежать вечернего обжорства. Раньше утром всегда пила коктейль Гербалай, при этом вечером был волчий аппетит. Благодарю Лену и всех девочек. Какие чудесные рецепты. Что ж это за разнообразие, не заскучаешь. Значит, я не против никаких коктейлей. Сама использую коктейли. Но, если у вас нет результата, вот вы используете коктейли, а результата нет, значит это не тот коктейль. Или вам еще... Ну, преждевременно его использовать преждевременно идем на обычных продуктах питания при всем моем при всей моей любви коктейль хорошо что, готово седьмое? Давайте я почитаю. Орехи рекомендуют замачивать в воде, но не такие невкусные после пяти часов. Делайте так, чтобы вам было вкусно. Я вам серьезно говорю. Да, замачивать в воде, в подкисленной воде, это очень хорошая идея, чтобы избавиться от фит фитатов, фетиновой кислоты. Но если у вас нормально работает желудочно-кишечный тракт, я вообще люблю жареные орехи, и пусть мне хоть что кто говорит. Одну горстку жареных орехов я могу себе позволить. Я не люблю нежаренные орехи. Ну застрелите теперь меня. Пусть это будет не пп, пэ, пэпэ, есть ппшнее. Друзья, я просто хочу вкусно питаться. И шок не за это ничего не было. А было стройное, здоровое, красивое тело в своем 25-летии. И если вам жареные орехи не убивают результат, очень маловероятно, чтобы они вам убивали результат. Кушайте вы эти жареные орехи. Какова селеновая суточная норма? У мнения ученых разошлись от 800 от, от 80 до 120 микрограмм а некоторые говорят 1200 микрограмм но это вся информация в седьмой ступени старости нет так если теряете весь и плохой аппетит вам все равно в систему старости нет потому что на, на первой ступени мы разбираем все вопросы по, по перевариванию пищи замоченный менталь очень вкусный но на вкус и цвет все фломастеры разные Трудно ориентироваться в чате, удалитесь из чата. Леночка, правда, если человек с лишним весом, то у него диабет? Нет, неправда но он может доиграться, он может доиграться и до диабета в том числе. Седьмой пунктик, седьмой пунктик, соблюдайте суточную норму белка. Вот это рассказывать не буду, но вы у меня станете профессионалами на первой ступени, прям крутыми профессионалами. Вот сейчас мы набрали за лето, я не знаю, человек. 200-500 зашло в систему старости нет и вот эти люди сейчас если вы сейчас присоединитесь то вы очень скоро пройдете нулевую ступень зайдете на первую ступень и там произойдет эффект вы начнете видеть и понимать насколько этот хороший продукт этот хороший продукт одно мое объяснение и вы никогда больше не ошибетесь потому что это ну, фундаментальное знание фи ну, фи физиологии с одной стороны человеческого организма и будете быстренько как рыбка в воде разбираться во всех во всех продуктах питания это я вам могу просто пообещать давайте результате но ну, это результат читателя книги старости нет раньше мой завтрак был овощной смузи овощной финики да и то не с утра а к 12 часам потом ужин салат бобовый срывалась на углеводах картофель крейкеры каши а я поняла что совсем мало протеина было в моей диете на протяжении многих лет сейчас больше протеина в течение дня и минимум углеводов сладко я уже не ем давно прояснилась картина с бадами и витаминами короче век живи век учись много полезной информации и что за что огромное спасибо Елени. Теперь мое утро начинается с прослушки конспектов. А, вижу разницу в теле, появилась намного больше энергии, другие приятные ощущения. Хлорофилл я и раньше пила, но теперь на постоянной основе. Стул стал после каждого при, при принятия пищи. Но ну, с этим надо разобраться. Вот а пигментация уходит постепенно, и это все за две недели. Вот, то есть как только вы себе накормили белками то ваше тело говорит «Хм, а что вечер а мы обычно вечером кушаем ну да обычно вечером кушаем но понимаете в чем дело она мне за день дала суточную норму белка воды все витамины все минералы зачем же мне ночной дожор соседское тело хозяйка проспала завтрак не успела поесть э, на обед ничего э, но с, на ужин съела э, все что было в холодильнике а в холодильнике было много э, странных продуктов вот тут поела и через два часа что то еще такое поесть хочется ночной дожор это что такое организм говорит организм говорит слушай, это ты решила спать лечь ты, ты стес, я стесняюсь спросить ты решила спать лечь как ты можешь лечь спать? Где моя суточная норма белка? Где все витамины и минералы? Где вода? Иди дожирай. А я пороюсь в твоем ночном дожоре, и может быть цинк выловлю, может быть белок еще выловлю. Понимаете? Как только вы в течение дня, месяца три, регулярно кормите на твердую пятерку свой организм, он говорит, спасибо, можно я на двукратном питании. Понимаете, вот так вот это должно быть, и так это происходит. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кефир вечером через час после еды можно? От него не поправляются? Можно. А если вы в него еще добавите клетчаточку какую-то, вообще, кролик лучше, чем курица. Сейчас, подождите, дайте я дочитаю, ну, в смысле, да, вычитываю вам информацию, потом на все ваши вопросики отвечу. Да. раньше не обращала внимания на какашки теперь смотрю радуюсь, плавают да. Да. ясно да я была на пробной ступени у меня коксартроз 3 думала у меня никакого результата не будет но минус 2 килограмма и два сантиметра в талии конечно это все воодушевительно нельзя при коксартрозе остаться сидя или лежа нельзя Итак, это я о чем это я о чем это смотрите на нулевой ступени расхаживаемся на первой ступени э, понимаем, боже, так вот как должен выглядеть лично мой рацион, лично мой, у соседки по-другому. На второй ступени мы все понимаем про воду и распаиваемся, я вам серьезно говорю, вы думаете, что вы знаете, но на самом деле вы не делаете, знаете, но не делайте. Потом мы с вами на углеводной ступени поплавим жиры, наконец, и поставим защиту, но не энергетическую защиту, а мембранную защиту. Вот вот обязательно сделать просто обязательно это база база восьмерочку восьмой пунктик напишите хром, хром против переедания обжорства и перекусов это я рассказываю на седьмой ступени но вам сейчас расскажу в общем есть белок который как инсулин работает берет глюкозу тащит ее в клетке, но инсулин берет глюкозу тащит в клетку и там глюкозу козы делают жир если энергия уже не нужна, а фактор усвоения белка, хром зависимый, тащит глюкозу в клетку, и если там уже энергия не нужна, из нее хотя бы гликоген делает, то есть не в ожирение дело вот. И этого самого хрома бывает совершенно недостаточно, потому что если вы любите булки, печеньки, всякие промышленную выпечку, ну вообще много злаковых используйте, то хрома в организме нет вообще. Нет вообще. Хрома нужно 300 микрограмм в сутки. И, ну, тут я картинку показываю. По картинке у вас, у вас может создаться впечатление, что хром в хлебобулочных изделиях нет. Наоборот, хлебобулочные изделия истощают запасы хрома в организме. Чтобы дать хром в организме, я на седьмой ступени расскажу, что нужно есть и в каких количествах. А пока, а пока углеводы. Если у вас плохая липидограмма, то не гневите судьбу и эти этот хром, пожалуйста. 100, иначе возьму лазину и дам по попоты вот этот хром хилатная форма очень хорошо работает невероятное количество результатов еще раз меня там теряла соединение под этим видео в ютубе есть как зарегистрироваться в НСП или в шапке профиля смотрите там тоже есть такая ссылочка регистрируйтесь и если вы не хотите даже со скидкой идти в систему старости нет и не будете книгу читать вот но очень хотите получить результат ничего не делая может быть хромхилат вам отчасти поможет результат Ух, должна это рассказать. Ем, а, я ем, ну завтрак. 20% белка зеленью, Но хотела жрать через час-полтора. Была на лекции про углеводные качели. Наконец-то приобрела себе хром. Наверное, ничего страшного, что я совместила с суперкомплексом. Ничего. Сегодня второй день. Прошло два с половиной часа с завтрака. До сих пор не хочу ничего положить себе в рот. Вот это чудо невероятно. Ну, это вот девушки пишут, а я результаты выбираю и складываю в отдельный инстаграм. Если вы не, не знаете, старости нет, отзывы. У меня прям отдельный инстаграм есть, старости нет, отзывы. Это правда, как я, когда пьешь витамины, но ну, у нас нет препаратов, только продукты и на спи, то кушать вообще не тянет, а сладкое точно не хочется. Про хром все верно. Как на сладенькое потянуло пью, пью хром. Ну вот отлично. Девушки уже вкусили, да? Отлично, Да. Если вы находитесь на биологическом очищении, нужно быстренько перепрыгнуть в старости нет. По той простой причине, что сегодня до 12.00 вечера ночи действует все. Мы уже закрываем скидочный марафон наш. вот, Потому что, смотрите, мне проще ввести какое-то большое количество новеньких. Вот сейчас мы запустим всех этих новеньких. И я уже знаю, ага, в основном у меня первая ступень. Потому что, если заметили, седьмая ступень и дальше уже меньше вопросов. Но, но, я очень хочу, миленький, седьмая ступень, дальше, чтобы вы сейчас под свое крылышко новичков взяли. Потому что я скажу, это я скажу. А когда вы еще. Со своей, ну, каждый через свою призму, призму восприятия ответит на вопрос, когда на один вопрос 5 ответов, один из них мой, это офигительно работает. Вот для чего фактически вот я еще сейчас набираю новичков, потому что мне весь чат помогает. И мне важно что те девочки которые сейчас на 7 старшей ступени они могут сказать да я ж могу работать нутрициологом я же могу помогать людям я же могу им посчитать рацион я же могу я же все могу я же сам на себе смогла значит я могу на других и у меня уже хорошо получается консультировать в чате к старости нет и таким образом я себе подготовлю подрастающее поколение. вот с сентября тоже будет старости нет с октября наверное но там уже в основном будет кураторы, вот дороже проект стоит, кураторы будут его вести, а мне самые там каверзные вопросики уже будут передавать, я на них буду отвечать. Но ну, потому что у меня уже времени на жизнь нет. Боже, я живу на море. <с> я, правда, успеваю на море, но я бы хотела все-таки больше времени тратить на жизнь, на свою. Девятый пунктик, напишите себе, просто узбогуйтесь уже, пожалуйста. Потому что, если у вас очень высокие требования к себе, я должна быть отличной матерью, я должна быть отличной женой я должна быть отличным сотрудником вот и по телу я должна быть вся прям отличная при друзья ну вот это это тоже вызывает кортизольный механизм кортизол инсулин и начинается я сначала хорошая хорошая а потом упала в депрессию и ну как бы перекрыла все проекты понимаете лучше меньше да лучше поэтому мы идем ощущая себя чувствуя себя заметили в старости нет кто уже мы прям идем на цыпочках мы идем мягенько-мягенько. Организм тебе нравится, он говорит: Топ, минус 2 килограмма. Хорошо, идем дальше. Идем мягенько-мягенько. А теперь нравится. Он говорит: Топ, минус полтора килограмма. А, классно А потом еще, еще, еще. А так нравится нет! И дает отеки. Понятно! Идем назад, назад, назад. Понимаете? Вот так вот. Вот так. Постилки с цинком очень помогает если перекусить. Хочется. круто да отлично да отлично а хром тоже хорошая вещь но знаете ира у меня многие люди пьют хром пиколинат а потом переходят на мой аминокислотный хилат производства и нас вот тут вот результат поэтому пейте что хотите вот только мне потом не говорите что хром не работает если не мой пьете так то же самое важное потом тоже самое важно а потом уже то что в меньшей степени играет да ну тоже очень сильно играет на на ваш результат вот так а когда есть углеводы и какие это в системе старости нет пожалуйста друзья мои хороший вопрос просто он очень большой очень большой. Если очень коротко ответить, углеводы даем с каждым приемом пищи, желательно только не завтраком, завтраком тоже можно давать а, а, помидорчики, огурчики. То есть а, даем углеводы с низким гликемическим индексом до 40. С каждым приемом пищи, с каждым, в том числе с завтраком, неправильно сказала. Вот наша с вами система старости нет. Смотрите, как по ней можно идти. Можно нулевую ступенечку купить. Понравилось? Хорошо. Давай-ка я первую ступенечку куплю. Понравилось? Отлично. О, результат. Надо вторую ступень. И так дальше до 12 ступени, видите, миссия старости нет. Буду тут учить, как передавать знания другим. А можете сразу 6 ступеней купить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это включая лимфодренаж. То есть это весь раздел кормим плюс первый раздел системы там, где чистим. Вот, и вот за это я даю минус 2000 рублей скидку. Сейчас дам. А можете все ступени купить, тогда 12 в подарок и тоже минус 2000, по-моему, по минус 2000 рублей скидка. Вот, но сегодня, девушки, мои, мои замечательные из системы старости нет. Мне сказали, Лена, в системе старости нет 1000 человек. Это праздник? Я говорю, однозначно праздник. Если в системе старости нет уже более 1000 человек, то мы даем скидки. Первое скидка 2000 рублей на 6 12 ступеней до 1200 до 0, 00 этого этого дня потом танечка возьмет и отключит я ее знаю она так делает вот потом и еще акция кто прям бережет денежки думает, боже вдруг я отдам свои деньги результата не получу что же будет смотрите акция 1 плюс 1 2540 рублей то есть вы за 2540 рублей покупаете себе нулевую ступень и подруге или маме, то есть на двоих, на двоих, представляете, один раз платите, два человека получают, отлично, два места на нулевую ступень по цене одного, хорошо, можете прийти сами, пригласить маму, подругу, мужа, надо в компании родных близких тех людей с которыми вы часто общаетесь потому что если они останутся в старой концепции а вы в новой то вы просто можете съехать в старую концепцию и так боже здесь уже даже кодовые слова есть если вы решились на 6 ступень ступеней то а, нажимаете сейчас на ссылку которая э, э, революционная система старости нет или под этим видео в youtube нажимаете и а, выбираете 6 ступеней начинаете заполнять форму а сколько то стоит эти шесть ступеней заполняете купон скидки рибосома и сразу происходит пересчет цены вот а, а если вы 12 ступеней решили купить то кодовое слово кислород кислород если хотите давайте попробуем если хотите только мне наверное не позволит а, интернет показать вам ну давайте попробую показать. Что-то интернетик плохой. Я в ютубике сейчас покажу, как это сделать. Смотрите, вот это вот мое видео сегодняшнее, да. Вы идете под это видео, под это видео и нажимаете на революционную систему старости. А вы в шапке профиля нажимаете. Клик нажали. Я уже нажала просто вот. И вы заходите на приглашающую страничку и кладете вот здесь и все цены у вас тут есть. Смотрите. 2540 рублей. Это на двоих нулевая ступенечка. Одна всего лишь. да Работает до сегодняшних 12 ночи. А вот это, видите, 11900 рублей. Это 6 ступеней. Я пишу купить 6 ступеней. Какая, какое кодовое слово? Рибосома? Вот, пишу купить 6 ступеней. И заполняю свои данные. Тут нужно поставить телефончик. Вот, и как меня зовут. Сейчас, друзья, это я показываю, чтобы вы понимали, как с этим до Да, 11900, но у меня же есть рибосома. Рибосома. Рибосома. 9900, отлично. понятно Попробуйте, поиграйтесь с ценами, поиграйтесь. Ладно, нет, я доверяю ботиной, я хочу попасть в целебный чат, поэтому мне нужно купить 13 ступеней что 13 это в подарок то есть это 12 ступеней а 13 в подарок в подарок и еще дополнительно хочу скидку потому что видите ли уже тысячи человек только в системе старости нет еще сколько книгу прочитала а еще сколько э, людей участвовали в предыдущем марафоне который назывался перерождение кисло Ага, 16 О, да уже пересчитал 16 880 Понятно? Вот таким образом это работает. Кому понятно, а, не дайте время даром. Как же мне к вам вернуться? Быстренько сделайте заказик, и до и до часу дня, ну, то есть до 12 ночи работает эта скидочка. Окей? Так, окей, хорошо. Теперь отвечая на вопросы. Отвечаю на вопросы. Сейчас, друзья, подождите-ка. Вот так. А если уже оплатил 6 ступеней, сейчас на нулевой, то потом э, скидки, то будут ли потом скидки для 7-12 ступеней? Вот это вот я не знаю, Наташа, это я не знаю. Ну, потому что система ценообразования для меня это темный, совершенно темный лес. Вот. вы стараетесь всегда, вот есть сейчас скидка, все и берите. Ну, вы уже, уже в системе, поэтому спокойно идите по системе, ничего не волнуйтесь. Мы всегда за то, чтобы как можно больше людей присоединилось к системе. Просто для меня это уже изнашивающая ситуация, это ну, большая нагрузка. Я постоянно привязана к чатам и так далее, вот, поэтому мне нужны помощники. Все будет, все с такой же самой результативностью. И с сентября, друзья, вот кто сейчас меня слушает и не знаю присмеяться не присняться. просто уже будет больше у меня помощников вот но ну, я думаю что вам прямо сейчас летом нужно вливаться рекомендую данную книгу мега мотиватор прочитала ее уже два раза круто да друзья это я ничего не выдумывала просто у меня большое количество часов человека часов наговорено причем как индивидуальные консультации так и группы школы лекционные материалы курсы нутрициологические и так далее когда постоянно в этом вращаешься у тебя нарабатываются какие-то прям фразы такие которые застряют в вашем сознании да вот и объясняют, почему нужно делать именно так а не так и вот это вот самое ценное знаете что я поняла когда я стала работать врачом мало быть хорошим диагностом чтобы поставить правильный диагноз мало быть хорошим человеком чтобы поддержать человеку человека пациента которому ты выдаешь диагноз мало быть хорошим врачом чтобы назначить качественное лечение надо быть мотиватором чтобы этот человек тебя услышал понял и начал действовать вот это просто, это меня настолько потрясло. Я думала, что достаточно поставить диагноз и назначить лечение. Да нифига они не делают эти люди. Нифига не делают. Они ходят из одного кабинета в другой. Иногда их футболят от невролога к, к отоларингологу и, и назад. Вот. Но человек сам для себя ничего не делает. Его нужно намотивировать. И вот это вот моя основная задача. Да? Так, про углеводы сказала здравствуйте подскажите пожалуйста если общий холестерин 8 при этом а, высокой плотности хороший повышен это хорошо а это мы разбираем на четвертой ступени старости нет когда ставим защиту да мы там целых семь дней работаем над липидограммой а, вам нужно посмотреть может быть вам посчитали индекс атерогенности и если он не выше трех с половиной можете спать спокойно вот если не выше трех с половиной если он выше трех с половиной тогда берите конспект номер один и и идите по нему что такое конспект друзья мы в системе старости нет с вами ну и, и я волей-неволей я не хочу может быть все конспекты вам давать да но основные конспекты мы с вами вы прям поймете логику составления конспекта и поймете да я Буду заниматься профилактикой остеопороза. Это ведь так логично. Это же моя красота, походки, осанки. М -м да, вот так, вот понимаете? И в том, в том числе по ам по вот, э, уровню холестерина во-первых вы перестанете бояться вот во-вторых вы поймете что там в организме может быть такого что повышает ваш уровень холестерина и все эти пунктики отработаете. вот я вам очень рекомендую сделать это в программе старости нет пока вы дойдете до четвертой ступени возможно уже и ситуация поменяется к лучшему про хром все верно как насладенько потянул пью хром отлично отлично так так так про какашки уже читала угу, про семечки уже читала так кофе стимулирует выброс кортизола и хочется есть это вопрос ну я пью кофе два раза в день утром потому что до кофе я вообще не разговариваю ну такая особенность не знаю, прям вообще я пытаюсь отвечать аудио вопросы иногда там в инстаграме еще где-то а вот утром до кофе я стираю, потому что вообще у меня не, не состыковка фраз про, прям происходит. Кофе выпил, через некоторое время у меня хорошо. То есть это продукт для меня. И потом в течение дня, там, если я с друзьями встречаюсь, тоже могу дринкнуть кофе. Вот, а, Да, там есть какое-то количество кофеина. Прям нельзя сказать, что сразу кортизол выделяется. Нет, кофеин это некоторый стимулятор. Это некоторый стимулятор, и многим людям с низким артериальным давлением прям вообще очень хорошо. То есть можно регулировать уровень артериального давления. Чувствуете ноги ватные, голова не соображает, дрингнули кофейочек, о, уже хорошо. Главное не передозировать. Про помидорчики уже рассказывала. Угу, спасибо, спасибо, так, друзья. Это я ищу вопросики Добрый день, подскажите пожалуйста, что принимать при ревмофакторе 57, у мальчика 12 лет, пока причину не выяснили. Какое-то есть системное заболевание соединительной ткани, поэтому берете ребеночка и идете по конспекту номер 24, но при этом продолжайте выяснять, кто там пострадал. Это ревматоидный артрит, это элитема видно что это, что это. Ищите, ищите, чтобы найти, но при этом, при всем идите по конспекту здоровья номер 24. 24. не хотела зачитывать этот результат друзья ну потому что знаете я, про, я прочитаю все-таки сейчас результаты у меня есть прям целый инстаграм по результатам вот последний я прочитаю это совсем другая история чем у вашего мальчика с высоким римофактором но что Бывает с людьми, которые не просто ждут, когда найдут причину, или не просто ждут, когда проведут операцию, а уже что-то делают. Вот одна девушка мне пишет, Леночка, мне сегодня сделали зонт с целью вырезать опухоль, обнаруженную месяц назад. А ее там не оказалось. Доктор был в шоке, потому что было подтверждение лаборатории. Даже не знаю. Мог ли цитин, лицетин, метан, омега-3, супервитамины и пробы 11 рассосать ее? Хлорофил пила в больших количествах, просто очень вкус понравился. Чудо чудесное прям. Конечно, впереди еще другие проверки, но ЖКТ в полном порядке. А там карцинома на минуточку была. Понимаете? Это на 24 конспекте. То есть, когда я не знаю, что делать, я иду по 24 конспекту. За пять лет института столько не писала, сколько под вашими эфирами. Циферик имеется в виду. А мне важно оторвать вас от ваших повседневных дел, чтобы вы въехали в информацию, записали то, что вам нужно и еще успели задать вопрос, понимаете? Так, давайте по вопросикам отвечаю в ютубике и пойдем украшать этот мир. Так, идем, идем, идем как правильно питаться при щитовидке самая простая э, идея что делать если у вас заболевание щитовидки это заказать э, курс который называется моя довольная щитовидная железа потому что наталья филиппович смотрите откуда я знаю что понимание как питаться при щитовидке может быть у вас гипотереоз а может быть гипертереоз может быть у вас просто диффузный зоб то есть увеличена щитовидная железа а может быть там очаговые какие-то узлы образования вот но у меня есть курс который вот вы его прослушиваете, и вы точно понимаете лучше вашего эндокринолога, что да, как и как себя вести при хроническом заболевании считаю, по щитовидной железе, и как выйти из этой хрони, понимаете? Вот. Так, здесь цепнул информацию, здесь цапнул информацию, здесь так можно дрейфовать вечно. Возьмите и прокачайтесь. Это я всегда при патологии щитовидной люди говорит. МСМ помогает похудеть? Очень маловероятно, что МСМ помогает похудеть, но МСМ помогает печени выводить водорастворимые токсины. МСМ дает возможность аминокислотам быть серосодержащими аминокислотами. Это строит коллаген, кости, хрящи, связки и так далее. МСМ уникальным образом вот эта вот белковая структура, она как бусы завернуты определенным образом в пространстве. Как знаете такая молекула, которая определенным образом завернута в пространстве, чтобы вот этим рецептором а, подходить к рецептору, вот этим вот этой штучкой подходить к рецептору. Вот. А иногда такая агрессивная ситуация вокруг, что вот эта штука берет и вот таким вот образом просто раскручивается. Все. И уже к рецептору не подойдешь, и уже с ним не сработаешь. Денатурация белка. Что делает МСМ? МСМ запрещает этой донатурации происходить. Представляете, защищает белок от денатурации. В результате закисления, избивания глюкозы и так далее. У меня МСМ и сегодня был, и вчера был, и завтра будет. Так, друзья. Что-то про покупку спрашиваете. Сейчас, сейчас, Шестая ступень заканчивается. Как сделать следующую покупку? В чате написать, в чате написать. Я увижу ваше сообщение, перешлю Оксаночке. Она вам поможет. Гипотиреоз, да, вот у меня по аутоиммунному тироидиту, по гипотереозу целый курс. Вы напишите под этим видео, хочу курс по аутоиммунному тироидиту. И моя помощница замечательная Леночка, она увидит и вам вышлет ссылочку. Спасибо, Лена, что успокоили насчет кофе. У меня тоже всю жизнь низкое давление, сейчас везде пугает, что через 15 минут в крови слипаются эритроциты. Наташа, они слипаются, но они слипаются также после физнагрузки. Они слипаются после секса, они слипаются после того, как у вас позитивный стресс, вы там, ну не знаю, получили серебряную эту кнопку YouTube, у меня тоже был такой позитивный стресс, и они тоже слиплись. слиплись. Вся жизнь, она а, так себя ведет, что эритроциты то разлипаются, то слипаются. И шути теперь. Физкультурой, сексом не заниматься, кофе не пить, вы чё? Давайте жить так, чтобы было приятно жить. А то некоторые так живут, будто они глубоко больные люди, вот, и с течением времени становится все больнее и больнее. Это нельзя, тут нельзя, тут слипаются. Давайте в содовых ваннах лежать, пить э, только, ну не знаю, там. Ой, не знаю. Я не знаю, как, как придумать ПП образ жизни так, чтобы вас отвернуло. Как бы подумаю, придумаю. Так. Да, чтобы не слепались, просто пейте после кофе дополнительное количество водички. А если вы в течение дня будете еще пить под, под, с лимоном водичку, небольшое количество, чтобы приятно было. Или подсоленную водичку, или водичку с хлорофилом, то вы нивелируете вот этот небольшой 20-минутный сладж-синдром. Нивелируйте. Так, про кератомы, и папилломы я уже рассказала, Наташа Фролова. Будем работать со всем организмом. Если кер и папиллом скажем молодцы по папилломам много результатов на шестой ступени на шестой ступени это биологическое очищение организма добрый день у меня большой узел на щитовидке не беспокоило теперь иногда при кашле чувствую куда пойти на узи надо пойти потому что узел может расти в сторону гортани трахеи и поэтому у вас неприятные ощущения поэтому идем на узи а параллельно Нужно сдать стиротропный гормон. Ну, в общем, лучше к эндокринологу пожаловаться ему, а он, эндокринолог уже выдаст вам, а, какие нужно сделать тесты по крови и отправит к тому узисту, которому доверяет. Не просто так пошла по улице и зашла в любой узю кабинет. Нет. Вот вы приходите, надо выбрать эндокринолога, а эндокринолог скажет, знаешь, вот этот и этот хорошо делает. Они там... Знаете, вот, короче, я работала в пренатальной диагностике. Что такое пренатальная диагностика? Это моя задача была внутриутробно определиться, плод имеет синдром Дауна или не имеет, ну или другую хромосомную патологию. А для этого нужно было до 12 недель беременности сделать качественное УЗИ с теми параметрами, которые мне нужны. Например, носовую косточку плода, чтобы доктор увидел, УЗИст, воротниковое пространство, чтобы увидел. А доктора в тот момент не видели этого, ну не акцентировали на, этого, на этом внимание. Поэтому я познакомилась с двумя узистами, спросила, умеют ли они это видеть. Мы взяли беременную и на ней научились это видеть, это несложно. И я, как доктор, генетик, отправляла только к ним, потому что когда ко мне приходил человек с какой-то узюшкой, Которую вообще где-нибудь на пороге в поликлинике сделали. Я говорю, а где толщина воротникового пространства? А где носовая косточка плода? Как мы можем понять, по вот этому непонятному чему а, мои признаки? А девочка, допустим, она боится этого синдрома Дауна у плода, ей старше 40 лет, а мужчина ее старше 50 лет. Поэтому у каждого доктора есть два своих УЗИста, которым они доверяют. Поэтому начинаем с эндокринолога. Окей. Okay? Так, идем дальше. Это я иду вопросиком, друзья. Только что-то у меня так заикается все. А, Лена с 7 по 12 ступень. Будет волшебное слово? У меня сейчас 6 Но можете сейчас воспользоваться волшебным словом. Волшебное слово а, сейчас это а, кислород. Воспользуйтесь сейчас. Если вы сейчас шестую заканчиваете, вы можете приобрести и через а, а, Мари приостановить. Да? Я даже не знаю. Слушайте, обратитесь к Сане, Она вас точно проконсультирует. Я прям не знаю, что ответить вам на этот вопрос. Друзья, кто в системе старости нет, все будет очень лояльно, все будет очень хорошо. Друзья, да, ваш вопрос пропустил. Ну так повторите. Играет роль селен для щитовидки? Конечно! Щитовидная железа делает Т4 самый неактивный гормон. А эм, есть такая доединаза, фермент селенозависимый, который отрывает один атом, йода, и получается самый активный Т3, и нужен селен. Да. Кролик лучше, чем курица, потому что курицу можно на гормонах роста вырастить, и так далее, и так далее, и она не дохнет, а кролик быстро дохнет. Вот, поэтому кролик это более экологическое, чистое мясо. ОПЦ помогает похудеть. Это вот смесь этих а, аминокислот, что вы имеете под ОПЦ. Можно расшифровать. Так, у нас достойного эндокринолога нет, гормоны в норме, дополнение к узлу на щитовидной железе. Тогда берите конспект здоровья, рассасывающая терапия. вот Там прописано еще питание для щитовидной железы. Суперкомплекс по одной-два раза, келп по одной-два раза и рассасывающая терапия на протеазе. Это у вас высокое, видимо, самомнение, что у вас нет достойных эндокринологов. Нельзя так к докторам относиться. Все доктора достойные. Просто некоторые умеют объяснять, а некоторые не умеют объяснять. Некоторые устали от своей профессии, я бы, ну, ну, я просто понимаю, что такое всю жизнь быть в этой профессии, она очень неблагодарная, хотя вроде бы помогаешь людям, а некоторые не устали, ну, все еще от внутреннего наполнения человека зависит от того, как его жизнь складывается и так далее, вот такое дело. Я всегда говорю по, по гинекологам, я гинекологию лучше знаю. Не бывает плохих гинекологов. Для того, чтобы вам пройти профосмотр, вам подойдет самый ужасный гинеколог. Просто он... Делает профосмотр по определенному механизму, алгоритму, он обязательно шейку матки посмотрит, матку посмотрит, яичники посмотрит, молочную железу. Вот если молочную железу не посмотрел, совсем плохой гинеколог, на него просто нужно прийти к заведующим и сказать, ваш доктор не смотрит молочную железу, она его научит смотреть. прям. Так, идем дальше. Начала пить хром хилат, чтобы снять тягу к, к сладкому, сколько по времени можно использовать. Как только вы поняли, что он уже сработал, можете еще одну баночку пропить, потому что не просто так у вас тяга к сладкому, а это нарушение углеводного обмена. Да? Так, сейчас, девушки. А, ой, мне так трудно листается здесь, что ж такое? Добрый день, да что ж такую. Сейчас, друзья. Мне 50 лет. Сегодня седьмой день нулевой ступени. Вес в начале 90, сейчас 87,6, стали минус 1,5, было 100 умничка. Можно ли ходьбу заменить на бодифлекс? Нет. Вы можете и бодифлекс использовать, и ходьбу. Бодифлекс это очень хорошо но это не аэробная нагрузка нет это вообще не нагрузка это гимнастика а нам нужно ходить чтобы удвоить количество чего митохондрий когда вы удвоите количество митохондрий то на каждой из них будут ваши жирики сжигаться и вы будете продолжать отдавать очень хорошо смотрите друзья если вы получили результат на чем-то вот на ходьбе до да, выше на ходьбе этот результат получили 7 дней сколько килограммов то вы отдали полтора но ну, много килограммов отдали, да, то смысл менять тактику? А как это, как это? Надо оставаться в той тактике, которая дала вам результат Амина Юсупова, это же очевидно. Продолжайте оставаться в этой тактике и добавляйте диафрагмальное дыхание. Конечно, конечно. В книге дублируется основная информация из ступеней, в книге дублируется все до четвертой ступени, не включая ее, потому что книга написана до жиров. А потом к книге можно купить набор всех журналов, жирный журнал, чистый журнал, потребительская грамотность, женский журнал и так далее. Как относиться к кофе с молоком? Позитивно относитесь. Вот кофе с молоком все-таки лучше, чем просто кофе, потому что молоко само по себе это такой мягкий ощелачивающий продукт. Он не ощелачивает внутренние среды, но он а, смягчает действие кофе и всех его компонентов на слизистую оболочку желудка. Это точно. Так, друзья, Если просто не получается успокоиться, потери близкого, что можно попить? Пейте 5-гидроксидриптофан. Что такое 5-гидроксидриптофан? Это предшественник серотонина. Где его можно купить? Вот под этим видео есть ссылочка, называется "Зарегистрироваться в НСП». Вы регистрируетесь и ждете когда на следующий день вам придет э, письмо от меня в какой вам интернет-магазин зайти и будет ссылка на чат поддержки то есть я своих не бро не бросаю если вы в интернет-магазине в котором ничего не знаете регистрируйтесь по моим ссылочкам то соответственно я вам потом предлагаю и участие в чате там тоже 2000 человек они бесконечно задают вопрос а что искать в интернет-магазине 5 http power или 5 гидрокситриптофан вот это вот искать это предшественник серотонина как его дозировать по одной три раза пьете настроение ужасное вы не можете смириться по две три раза пьете настроение ужасное смириться не можете по три 3 раза пьете и вам становится хорошо вот как-то боль ушла она утихла Да, ничего не изменилось но вам уже хорошо все вот это вот ваша дозировка Таким образом можно уйти с антидепрессантов и так далее как хочется пройти все эту ступень оздоровиться под вашим руководством как приобрести систему старости нет но ну, я уже показала да то есть идем нажимаем революционная система старости нет или в шапке профиля и выбирайте либо нулевая ступень сами купите себе и кому-то за 100 рублей по моему вы можете подарить ну получается два в одном одному человеку можете подарить чтобы вместе с подругой с мамой с сестрой идти вот либо шесть ступенечек волшебное слово будет какое либо, сон, либо 11 ступень, 12 ступеньчик, волшебное слово кислород. Угу. Ой, друзья, у меня все висит как-то, не могу разобраться. Так, вроде бы здесь все ответила. Да? Еще посмотрим в инстаграмчике новые вопросы. Как вы это относитесь к красительному молоку в кофе? Ну, сейчас вот у меня нормальные молочные э, эти, сливки закончились и я у себя в холодильнике нашла а, кокосовые сливки это конечно не то пальто ну, не, мне по вкусу не сильно нравится но кокосовые сливки тоже хорошо в любом случае кофе более мягкий, что ли я ну как бы просто черный кофе не пью а вот со сливками пью вот можно можно использовать не растительное молоко но скорее всего сливки потому что растительное молоко это бурдяка хотите расскажу как делается а вы какие любите какое растительное молоко Например, овсяное. Берется ореоз, взрывается изнутри, еще шкарубки вот эти вот убираются, чтобы только крахмалистая пустышка осталась. Потом все это дело взбивается до состояния пыли, смешивается с водой, оно же все тонет. И чтоб не тонуло, эмульгаторы, улучшатели вкуса, чтобы беленькое было забеливать и так далее. Называется это все овсяное молоко. Ну, ребят, но ну ни в одни ворота не лезут. Пищевая ценность овсяного молока 0. Детоксикацию еще и начала. Жду осень. Очень тяжело переношу жару. Но лимфатик пропила, протеазу пью постоянно. Да, жира сейчас сложно переносится, с отеками переносится, согласна. Пью много НСП, подарку почти на постоянном уровне. Что еще добавить? Вопроса не увидела. Восьмая ступень, день 16, год назад избавилась от бородавок, были в течение нескольких лет, сейчас жара и на пальце опять появилась бородавка. Ага, пью много НСП, подарка, да, присоединяйте индол, раз опять вылезла новенькая, присоединяйте индол, еще на 6 месяцев индол, значит не добили. Индол по 1-2 раза, омега-3 по 1-2 раза, подарочку пьете, хорошо, все отвалится, если она свеженькая, конечно отвалится необходимо сделать вакцину от ковида, что попить чтобы предотвратить тромбоз водичка с хлорофилом предотвращает тромбоз перед чеснок петрушка есть такой специи у нас а одной с каждым приемом пищи чтобы предотвратить тромбоз вот а также протеаза по две штучки два раза в день на, натощак натощак запивая хлорофилом. вот эти вот три основных глобальных вещи Четвертое, добавьте омега-3 сейчас Лерочка Мелконова, она у нас занимается всем, всем, всем, что ковида касается. И вот э, раньше все-таки люди выходили из корона пневмонии, сейчас как-то пневмонии меньше, но очень много вот таких тромбозных осложнений э, после ковида и в том числе после прививок, да. Поэтому сейчас готовим конспект здоровья, но я вам его рассказала вот эти четыре основные моменты. Как принимать силен Мы принимаем силен у нас принято в нашей системе старости нет принято принимать селен в качестве а, поливитаминных продуктов это либо суперкомплекс по одной два раза либо защитная формула по одной два раза в нашей системе старости нет не принято изолированный селен принимать прям не принято я объясняю почему если ограничение в еде при узлах щитовидной железе уже отвечала да добрый день я с вами самостоятельно но не регулярно не сахарный диабет очень редко да. гипотереоз. как быть с чего количеством воды увеличила до двух литров Соответственно, увеличился диурез и снизилась плотность. Снижать воду у вас не сахарный диабет. Это очень редкое состояние такое. Вот, поэтому вряд ли вам нужно прямо резко стартовать в суточной норме воды. Знаете, как мы с вами сделаем? Мы с вами будем распаиваться, как при высоком давлении. Вы замечаете, сколько по добру, по здорову пьете водичку. Например, это полтора литра хорошо значит на этой неделе что с понедельника будет литр 600 каждый день литр 600 на следующей неделе литр 700 каждый день потом литр 800 и следите что там с диурезом потому что ну не сахарный диабет это очень редко такой Солстик драйв помощь с кофеином так. здравствуйте как год болела болею, болею сильно похудела на 23 килограмма болела ковидом три раза И состояние всегда как с похмелья невралгия и сосуды повреждения после ковида. Анализы нормальные. что делать пожалуйста кормить себя миленькая кормите себя вот смотрите три раза болели ковидом. это что же за иммунитет такой а так, значит, регистрируйтесь по ссылочке, что в шапке профиля, взять дисконтный номер НСПИ, регистрируйтесь, ждете от меня на следующий день, придет письмо поддержки, попадаете в чат поддержки, где я отвечаю на вопросы, попадаете в нужный вам интернет-магазин для вашей страны и выбираете, если вы на территории СНГ, СНГ выбираете набор здоровья, круглый год». И пьете три набора подряд таких что там там мембрана протектора омега-3лицитин чтобы мембраны строились хорошо там ощелачиватель хлорофил там э, белковый коктейль чтобы хоть как-то построить ваш иммунитет вот и там мощный антиоксидант заброза пьете пьете это и кушаете кушаете пока наконец ваша потому что людей которые покупато не чистим, ничего с ними не делаем. Мы их любим в чатах, кормим и всячески способствуем выздоровлению. Мне очень хорошо в этом цвете, Цветит, пишет Елена. Спасибо большое, это новое платьечка Купила Великотырного. Это древний такой город в Болгарии, называется Великотырного. Красивые там такие магазины. В общем, ничего не хотела покупать, а тут зашла и прям влюбилась в это платьичко как удержать мужа Нет. от выпивки ох я не психолог вот я нутрициолог вот поэтому смотрите тут он должен решить если он если его все устраивает то вы его не удержите. И мой вам совет просто собой занимайтесь вот, занимайтесь собой пока он там что-то делает вы занимаетесь собой вот серьезно говорю даже биологически активный давать мужу, который не хочет бросить пить, это невозможно. В общем, я вам расскажу историю, такую нехорошую, нехорошую историю. А, у меня очень проблемный отец был, выпивоха. Поэтому, когда моя мама, мне было три года, он, она от него ушла, и я решила, что это, когда выросла, что это было самое, самое крутое, что со мной могло произойти, чтобы я, мои глаза не видели это непонятно что. Вот. Но я время от времени приходила в гости к той семье, к бабушке с дедушкой, не к отцу, к бабушке с дедушкой. А бабушка всегда его пыталась как-то вылечить, этого отца моего. А, и она ему подсыпала различные пилюли в еду и так далее. И каждый раз он находил, как она их не прятала, он каждый раз находил и устроивал так, такие скандалы, что просто невозможно. Вот это то, что я помню из детства. Ну, в отношении этого странного человека вот вы не можете удержать его вы можете уйти да можете вы можете смириться и жить своей жизнью можете можете но удержать его вы не можете так здесь я уже ответила солнечное платье да спасибо спасибо так по последние вопросики потому что мы уже много работаем лена повторите пожалуйста что дает предвращения тромбоза при прививке? как смотрите водичка с хлорофилом разлепляет эритроциты и тромбоциты вот но мы еще протазу добавляем две протазы два раза в день запивая водичкой с хлорофилом то что протаза тоже их расщепляет эти э, сла синдром убирает вот так мы даем омега-3 который разжижает кровь мы даем перед чеснок петрушка там Акагенский перец по одной с каждым приемом пищи для того чтобы разжижать тоже эритроциты чтобы были не в агрегированном состоянии все вроде сказала да вот вот это вот основное угу. как перестать бояться летать хух ну, не знаю даже. Просто, знаете, у людей у, у людей есть uh, такие базовые боегустки какие-то. У каждого это со своим связано. Вот как мне перестать бояться пауков? Никак. Я просто их избегаю. Но в современном мире, когда его откроют, конечно, перелеты это очень круто. Три часа, и ты уже в другом месте совершенно. Вот. Садитесь не возле, не возле иллюминатора, а возле прохода. Представляете, что это ваша маршрутка из Запорожья в Днепропетровск. <laughs> я первый раз боялась лететь, я представила, что это маршрутка из Запорожья в Днепропетровск. По времени было точно так же. Я сразу беру что-нибудь, я не боюсь летать, но я помню первый свой, свой полет. Открываю книгу, начинаю читать. Вот, если совсем все плохо, можете дринкнуть там чуть-чуть в -чуть коньячку, и будет нормалек. Вот. Один мужчина рядом со мной очень боялся летать. Вот, и прям вижу, его трясет. Что я сделала? Я с ним поменялась место закрыла от него иллюминатор и начала с ним разговаривать. Вот, разговаривала, разговаривала, там за ручку даже подержала. В общем, мы не могли взлететь час почему-то, час мы не могли взлететь, а его вот это вот убалтывало. Потом в конечном итоге он расслабился, вот и говорит, ну все, ладно, я понял, я прям уже устал ждать, давайте уже взлетать. Ну, короче говоря, нормально. Попросите, чтобы вас кто-то заболтал. Так, хорошо где можно узнать цены на вашу продукцию на какую мою продукцию, я ничего не выпускаю, но я дружу с компанией NSP и вы просто регистрируйтесь по данным видео, как зарегистрироваться в интернет-магазине NSP регистрируйтесь, вот ждите письма поддержки, потому что там будет ваш сайт, куда вы можете зайти и поерзайте по этому сайту, поищите то, что вам надо и посмотрите цены, если вы думаете, что я знаю цены, даже не думайте я не знаю ни одной цены, ни на один продукт спи. просто у меня вот они вот мои баночки и все потому что я точно знаю это мое здоровье и понятно что не все баночки прям ем одновременно вот но я ем их каждый день потому что я точно знаю что я не все могу себе дать с обычными продуктами питания но это же очевидно так халапеция э, может быть причиной климак Аллопеция может быть причиной климакса, климакс может быть причиной аллопеции, наверное наоборот, Наверное, наоборот. посмотрите конспект номер 10 по, по, по выпадению волос, не по аллопеции, но по выпадению волос, на что обратить внимание, что обследовать. Так, не поняла какой-то девятый пункт. Повторите, пожалуйста. Не загоняться девятый пункт. Вести себя как нормальный человек. Не пытаться заработать все деньги этого мира. Не пытаться понравиться всем мужчинам этого мира. И не пытаться вообще поучаствовать во всех разговорах этого мира. Ну, короче, не загонять, понимая, что вы человек, который имеет какие-то свои свою зону влияния, вот и комфорт должен быть комфорт, в том числе психологический советовала также лазерную эпиляцию значит относится отлично но я плохо к лазерной эпиляции ну, в смысле смотрите лазерная эпиляция это убийство волосяного фолликула чтобы вы это понимали, Это же убийство волосяного фолликула но просто если ситуация выходит из-под контроля там борода растет или ус, усы но ну вы же не будете это терпеть или каждый день щипать да, или эпилировать и забыть у свекрови сахарный диабет 73 года, ноги бордового цвета, что можно пропить? Ничего нельзя пропить. Это она настолько загликировала своим бездумным питанием, свои бедненькие ножки, что там начинается диабетическая стопа. Понимаете, в чем дело? И пропить ничего, ровным счетом. Вам нужно ее перевести на другой стиль питания, потому что ноги потеряют, ей отрежут ноги, понимаете? Конспект здоровья номер 28. Почитайте конспект здоровья номер 28. Там все и про низкоуглеводное питание, и про ощелачивание, и про хром, и про все. Угу. Да, два года слушайте мои лекции. Давайте, Марина, в систему старости нет. Хватит слушать снаружи, давайте слушать внутри. Чем можно заменить рыбий жир, если есть проблемы с щитовидной железой есть запрет на йодосодержащие продукты? Оливковым маслом нет. Омега-3 используйте, полинасыщенные жирные кислоты, не рыбий жир. С чего вдруг рыбий жир? Рыбий жир содержит всего 16 грамм омега-3 на 100 грамм продукта. Берите в чистом виде омега 3 Лучше а НСП, потому что я точно знаю, что это высоченное качество, не перитерификат какой-то непонятный, прожигающий, как это называется, прожигающие донышки полиэтиленовых стаканчиков. О чем говорит появление блосков на подбородке у женщины после 40? Больше мужских половых гормонов, чем женских, потому что прогестерон и астрогены начинают падать. Вот поэтому проявление андрогенов более активное. Вот, можно выдирать, можно этот, это место эпилировать, но как-то на гормоны влиять очень сложно. Можете попробовать дикий ямс. У меня есть девочки, которые начинают пить дикий ямс по одной-два раза или по две-два раза, и говорят, все чисто. А есть девочки, которым не помогают. Не могу зарегистрироваться на СПИ, там нет моей страны. Вот еще бы написали, какая ваша страна, я бы вам сказала. Если очень высокий гомоцистеин, что можете порекомендовать? Если при этом у вас еще большая талия, большой вес, то порекомендовать систему старости нет. На системе старости нет, гомоцистеин падает, потому что мы выходим из метаболического синдрома. Если вы худюшечка, худюшечка, то тогда вами должен заниматься доктор. Назначает химически синтезированные витамины группы В в больших дозировках, чтобы преодолеть этот высокий гомоцистеин. Да, я не могу в таких дозировках работать, это уже прям лечение. Подскажите, как повысить тромбоциты? Вы не можете повысить тромбоциты или понизить тромбоциты. Вы можете поместить свое тело в благоприятные условия, при которых и тромбоциты в том числе делятся, растут, размножаются и защищают вас. Лена, можно ли пить крепкий черный чай с солью и горьким шоколадом при падении давления? Ой, я никогда не пробовала чай с солью. Крепкий черный чай с солью. Вы попробуйте, попробуйте, скажите нам. По идее, должно сработать Танины в черном чае. Вот, соль, прям не знаю. Горький шоколад сам по себе тоже способен поднять артериальное давление. После 20 мл воды натощак тошнит, тошнит почему? не знаю почему. Кого еще тошнит после воды натощак? Может быть, там эрозивный гастрит? Если нет желчного, через сколько часов принимать пищу? Ну, обычно, если нет желчного, питается дробно, пять раз в день, но только маленькими порциями. Вот, потому что желчного нет, но желчь выделяется, постоянно скапывая, в маленьких количествах постоянно. Не накапливается в желчном и выбрасывается на пищу, да? а постоянно скапывает. Поэтому надо маленькие приемы пищи, чтобы успевать эмульгировать жиры пищевые маленьким количеством желчи. Вот, поэтому сколько, пять раз в день используйте завтрак, перекус, обед, перекус и ужин. Но это не значит, что большие порции, многие 5 порций себе наготовят, больших нет. Завтрак съедаете, обед пополам делите, половинку сейчас, половинку через 3 часа, ужин пополам, половинку сейчас, потом, потом через 3 часа. Вот примерно так. Великобритания, да, тут Великобритания, Вероника, действительно очень сложно вышла из Евросоюза, никуда не вошла. Поэтому пока висит вопрос по Великобритании, но а, а, я всегда говорю действующее вещество, вы можете искать просто аналоги, да. Что идет вместо протеаза на европейском рынке? Вместо протеаза на европейском рынке вы можете использовать червоную конючину, конюшину, это красный клевер вместо протеазы, да. Скажите, пожалуйста, можно ли худеть по вашей книге? Хочу приобрести. Нужно худеть по нашей книге. По старости? Нет, нужно худеть. Нужно снижать биологический возраст, вес. Да, конечно. Ссылочка под этим видео. Как вы относитесь к приему эстриола и прогестерона? С какой целью? С какой целью? Если это цель контрацепции, то это лучше, чем аборт. Если это цель заместительная гормональная терапия, то это лучше, чем приливы. Но если вы можете убрать приливы просто, допустим, на женских травах, например, на диком ямсе, то тогда лучше дикий ямс. Добрый день. Так, тромбоциты, я вам уже не надо повторять этот вопрос, он некорректный. Но не, мы не можем работать только на тромбоциты. Мы кормим себя целиком. Это набор здоровья круглый год. Кормите себя вот этим набором из НСП Елена. Саладилова, пожалуйста, один набор, второй, третий, чтобы система кроветворения наелась и начала делать нормальное количество тромбоцитов. Да, Флорида, лично я и моя сестра по этой книге похудели. Да, ну давайте так: построение. Да? Мы же с вами не от слова худо, а от слова строить. Попробовала чай с солью и шок. Лежала сейчас обои клею. А сейчас обои клеи помогло, но неизвестно, насколько вредно. Да, нет, не вредно. Все по себе, все по себе. У, у вас свой личный ключик от вашего состояния. На меня, может быть, это по-другому будет воздействовать. Да? Если есть лактозная непереносимость, чем заменить что? Геннадий, чем заменить? Что? Вы просто не используйте молоко цельное, не используйте. Смотрите, как на вас кисломолочная продукция воздействует. И если плохо, то ее не используйте. Сыры смотрите, как на вас работают. Сыры, скорее всего, там лактозы уже нет, будет хорошо переноситься. У ребенка нафилактический шок на морепродукты и яйца. Почему? Ну, потому что у него аллергическая реакция на эти продукты. У него, скорее всего, синдром дырявой кишки и недопереваренные куски морепродуктов и из яиц попадают прямо в кровоток. И там возникает очень быстрая реакция иммунной системы на инородный белок. Что мы делаем, Марина, в этом случае? Мы идем по конспекту номер 24. Он внизу. Три последних вопроса, друзья. Стала пить йод? бат через три дня перестали болеть суставы ног что это это у вас был глубокий, глубокий йода мне 44 болели один год ничего не помогало да вы просто убрали йода и все сложилось спасибо спасибо что еще надо пить Используйте, смотрите, если болели суставы, используйте хондропротекторы. Если вы уже зарегистрированы в НСП, под, здесь вот внизу есть ссылочка, а в своем интернет-магазине найдите набор здоровья ваших суставов. Это глюкозамин, хондроитин и органическая сера. Все по одной-три раза до тех пор, пока перестанет болеть. Если уже не болит, тогда чередуйте. Выпьем глюкозамин по одной-три раза, перейду на хондроитин, потом на органическую серу. Но обязательно добавьте кальций магний, хилат, чтобы кости строить. Угу. Как восстановить стул в 61 год? Прийти в систему старости нет. Вот, и спокойно от печки начать работать. Если э, не хотите фундаментально работать, возьмите конспект здоровья здесь под этим видео. Номер 16. И работайте по конспекту здоровья номер 16. Да? Все, друзья. Всех люблю. Всех целую. И до новых встреч. А, обязательно, обязательно. Сейчас вот я уже закончила, да? Быстренько, после того, как я закончу, в шапку профиля. Революционная система старости нет? Или здесь, под этим видео, революционная система старости нет? Выбирайте нулевую ступенечку на двоих купить, Шестна, 6 ступеней, тогда у нас рибосома, кодовое слово, или 12 ступеней. А, что там у нас кодовое слово? Кислород. Вот, и я уже сегодня буду ждать вас в чате. Да? все всем желаю очень низкого биологического возраста застрять в 25 летии как мушка в янтаре представляете так можно застрять в 25-летие как мушка в янтаре и вы это можете и я это могу если мы это можем то еще миллион женщин сможет а когда 5 миллионов женщин станут 25-летними в любом возрасте то мы объявим отсутствие старости на этой планете Ух, мечта идиота, но ну, ничего страшного. Идем. Пока-пока, <связывается> до новых встреч. Пока-пока, до новых встреч.